Привет. Хочу поздравить с наступившим Новым 2022 годом. Итак, сегодня тема будет расклад. Так, давайте посмотрим про кого? От кого будет? А ком именно будет идти сегодня. Так. А ком, точнее, будет идти, сегодня тема. Так, выбираем, смотрим. Сегодня именно будет идти о женщине. Так, хорошо, это пока я уберу. Уже следующий будет, и мы то откроем посмотрим. Так, сегодня женщина, значит, о женщине. Хорошо. Так. Женщина у нас. Давайте посмотрим, кто ей хочет посоветовать. Именно совет. Вот кого будет? Кто будет советовать? Так, значит, для женщины мы смотрим, какой будет совет. От кого точнее? Так, о женщине. Также посмотрим, что женщина хочет сказать. Так, так кто ей хочет посоветовать? Убираем, смотрим. Разум. Правильность, рассуждать. Так хорошо. Значит, женщина сейчас рассуждает, о чем то думает, поступает правильно в своей жизни. Так. Так хорошо. Так. Следующий вопрос. Чувство. Чувство у женщины. О чем она хочет сказать? Какие у нее чувства? Разум, что хочет? Именно. Передать, на что обратить внимание. Так, сегодня тема о женщине идет. Подсказка, да, у нас тут? Еще, да? Так. Хотя бы уже подсказки. Так, тема у нас О женщине и для женщины. О женщине это значит для женщины нужны именно советы в данный момент в какой-либо сфере, что разум советуют, что нужно именно правильно выступать. Темы. Тема именно о женщине тема и ну, для женщины тема о женщине то что женщина говорит что нужно поступать правильно для женщины значит вы сами себе можете говорить также в лице женского пола это вы можете сами также ваши родственницы либо же подруги а если эта тема о женщине женщина советует это также Могут быть ваши подруги. Если смотрят именно сейчас женский пол, то это вы можете быть сами. Либо же ваша родственница подруги, кого вы знаете. Также ваш род. Это мы сейчас тоже узнаем. Если это для женщины, именно вот сама женщина, а если мужской пол смотрит, значит, значит, вам женщины советуют именно обратить внимание на свой разум. Так, хорошо. Какие чувства у женщин? Так. Да, проще было бы, наверное, сразу да, последнюю посмотреть. Вот е и выбираем. Дом. Сейчас женщина находится в доме. Либо в своем доме, либо в том доме, где находитесь вы. Именно дом. Родственница ваша. Так, это может быть ваша родственница. Именно дом. Так, хорошо. Так, действия. Что в наших силах? Действия. Так, женщина хочет вам дать совет по поводу того, вот подсказка, по поводу того, что надо прислушиваться к своему разуму, поступать правильно. Так, сила. Вам женщина говорит, что у вас есть сила. У вас есть сила. Так. Желание. Сила есть. Сила именно для чего? Какое желание исполнить? Вы в силах можете, в своих силах. Мысленная сила, физическая сила, духовная сила, энергетическая сила. Давайте посмотрим. Да, проще, конечно, было бы сразу посмотреть. Блистать. У вас есть сила блистать. Сила блистать. Так, женщина вам говорит, чтобы вы правильно поступали по отношению к себе. Вы все время работаете. У вас есть сила. Наконец-то блистать, показать себя. Так, хорошо. А что же вы делаете сейчас? Сейчас что вы делаете? Именно вы. Не то, что женщина, да, а именно вы. Вы сами. Кто вот меня сейчас смотрит? Давайте посмотрим. Что же вы делаете сейчас? Я понимаю, что видео это не прямая трансляция, что-то в реальности, да? Потому что я это видео запишу. И потом только через время вы сможете посмотреть. Значит, будет правильный вопрос, когда я записываю это видео, что вы в этот момент делали. Когда вы будете смотреть, этот момент уже ну, в прошлом, получается, останется. То есть прошедшее время, что вы делали? Может это так правильно? Вот на сегодня, что вы делали? Хотя... Время сейчас. Но у всех разное. У кого-то день начался? Так, а у кого-то нет. Давайте так. Что вы делали? Вот, там обычно, наверное, Что вы делали? Что у вас происходило? Какой был момент? Так, давайте, посмотрим. Ну и также давайте еще вопрос будет. Что именно эта женщина делает? Давайте еще так. Так, страдать, да? Значит, кто-то страдает, либо это вы страдаете, либо женщина страдает от того, что вы не обращаете на самих себя. Именно женщина вам советует, чтобы вы правильно поступали к самим, к себе, к самой, к себе, к самому к себе. Думали не только о своем доме, а еще думали о себе, что у вас есть сила, сила блистать. Но вы в это время, чтобы именно блистать, вы можете от этого страдать. Также сама женщина страдает от того, что вы не обращаете внимание на себя. Вы имеете силу, мощь, но вы не блистаете. Так, хорошо. Давайте возьмем совет от карточек. Именно сами карточки. Что же нам посоветуют? Так. Действовать или нет? Действовать? Продолжать страдать? Или начать блистать? Ну, естественно, конечно, нужно начать блистать. Сколько уже можно страдать? да? Ну, давайте в данный момент вопрос. Страдать или блистать? Не сейчас, не сегодня. Не сейчас, не сегодня. Не страдать. А начать блистать. Либо же вам нужна подготовка для того, чтобы. вы... Начать блистать, вам нужно подготовиться. Кто-то захочет ну, в нижний вид изменить, кто-то захочет чему-то научиться и своими знаниями поделиться с другими людьми. Поэтому тут советуюменная от карточка. Не сегодня, не сейчас. Если в плане смотреть, блистать. Блистать. Не прям сейчас, но идти к этой цели проявить себя показатели. А если смотреть со стороны и страдать, то не сегодня, не сейчас. У вас же жизнь одна, вам нужно именно начать блестать радоваться жизни. Так, давайте ее сюда положим. Для кого как? Для кого-то сейчас будет не сегодня, не сейчас блестать, да? А для кого-то это будет не сейчас, не сегодня не надо страдать. Страдать не нужно. Так, как вы видите себя? Кто вы сейчас? Так, кому же женщины именно советуют? Кем вы себя видите? Кем вы себя чувствуете? Так, давайте-ка... А, подождите-ка, знаете, что сейчас? Секунду. Сейчас, сейчас, кое-что сделаю. Совет я сейчас там для женского пола и для мужского Давайте для женщин, для женщин сначала. Для женского пола. Так, кем вы сейчас себя видите? Так, давайте смотреть. Так. давайте вот выберем вот так, вот. так. Вот. Сейчас выиграли королева кубков стихии воды. Чувство у вас очень нежное, хорошее, чувство любви. Так, для женщины вы сейчас любите, вы любите себя, цените, также любите других. Все, что вас окружает, вы любите. Поэтому вспомните о себе, перестаньте страдать. Сегодня не сегодня страдать, не сейчас. Начните блистать. У вас есть сила. Вы много времени уделяете своему дому. Именно домашние обязанности. Что-то все время делать, Вы сделаете именно, что вы хотите. Хотите отдохнуть? Отдохните. Хотите навести порядок? Наведите порядок, чтобы ваша душа радовалась. Так, это у нас для женщин. Давайте сюда. Положу. Теперь для мужского пола. Кто вы сейчас? Так, кто же вы сейчас? Давайте посмотрим. Кто же вы сейчас? Давайте вот так, да? кто кто вы сейчас? Сейчас принц. Принц, принц. Принц. Вы много мечтаете, вы много чего хотите сделать. У вас много есть именно планов в жизни, которые вы хотите успеть сделать в этой жизни. Но бывают моменты, когда вы начинаете страдать из-за того, что вы делаете все для дома, стараетесь сделать. У вас есть сила начать именно обращать на себя внимание, показать себя. Не надо ни сегодня именно страдать, вы должны это понять. Вам женщина, мы знаем сколько ей лет, на какую букву у нее имя кто вот советует, говорит, чтобы вы обязательно, прежде чем что-либо делали, сначала подумали, включили разум и правильно поступали в жизни. Вы хотите быть именно теми, какими мечтаете быть? Наконец-то начните. Начните, наконец-то, стремиться к тому и достигать тех целей, которые вам необходимы. Кем вы хотите быть? Итак, смысл карточек, да? Давайте сейчас посмотрим, в чем смысл всего этого было Именно женщина о чем именно она хотела обратить свое внимание. Так. Давайте посмотрим. Так. источник света. Яркости ясности. Блистать сила. Источник света. Разные отношения, неважно, где на работе, дружеские, личные семейные или любовные. Там парень, девушка, жена, муж. Также отношения со знакомыми по поводу учебных отношений, рабочих отношений, неважно каких отношений, вы всегда должны говорить ясно, именно ясно, чтобы, если даже вы не видите источник света, чтобы вы э, начинали именно включать свой разум, говорить все ясно, и тогда вы увидите сам источник света, саму яркость, яркость личности, яркость самих себя, что вокруг вас окружает. Вы сами являетесь источником света. Вы должны это понимать. Так, давайте теперь посмотрим. Так, давайте посмотрим по поводу этой женщины. Так, на какую букву у нее имя? Это женщина, давайте посмотрим. Так. Тут прям целый веер. всего все. Так, давайте вот так вот. Выберем. На букву и. И кратки. Хорошо, давайте точнее узнаем. На букву и или и кратки. Так, на букву и. Давайте вот это выберем. Нет. Так. На и кратки. Значит... 56. Пока что, давайте побележим. Вот, вот. Да, именно на букву и кратки Интересно, какое-то имя у нашей женщины. Давайте вот так положу. На и кратки да? И. Хорошо. Так, теперь. Хотелось бы узнать еще по поводу... Так, сейчас. По поводу.. В год кого? Именно эта женщина. В год кого? Так, год кого она? Давайте, так, в год, в год собаки. Угу. Так, вам селета женщина. В год собаки. Давайте тут тоже пошло. Имя, на И. На И, кратки. Так, хорошо, по гороскопу. Кто она? Подсказку улетел. Так, телец. Хорошо. Так, женщина, давайте вот так вот. все. Вот так. так, женщина. В год собаки. По гороскопу телец. Хорошо. Так, теперь мне хотелось бы узнать, эта женщина из прошлого или из будущего. Вот она вам советует, она именно из будущего или из прошлого. Так. Вот тут вот, давайте, вот здесь именно все у меня прошлые. Они идут от... Сейчас. Так, они у меня идут вот тут. Вот, вот. От 1900 года до 1999 года. Так, тут все прошлое. Эти когда прошли. А тут у нас настоящее и будущее. Настоящее и будущее. Вот с двухтысячного по 2100. Давайте посмотрим либо будущее, либо прошлое. Так, проверяем прошлое и будущее. Так, давайте начнем с прошлого. Это прошлое? Это прошлое? Именно эта женщина вам советует с прошлого или с будущего? Смотрим так? Вот да. Так, будущем убираем. Классно. значит, эта женщина с прошлого. Хорошо. Так, вот ее. Давайте посмотрим ее год. Ее год. Так, ее год, год, год. вот это и так либо 1902 или 1912 или 1920 или 1922 32 42, 42, 42, 46, 87, 88, или 92 так год рождения ее ее год рождения именно где цифра 2 с прошлого можно конечно сейчас все посмотреть да ты именно но я давайте вот так оставлю можно будет прям конкретно посмотреть хотя можно было конечно в каком именно году родилась эта женщина да. хорошо Давайте узнаем, в каком месяце именно эта женщина родилась месяц. Месяц рождения. То есть вот мы уже приблизительно знаем. Ну, узнаем, что это с прошлого. Дала вам совет. Советы для женского пола, то что-то. Вот, и для мужского Что нужно проявлять ей силы именно своей яркости, блистать, что нужно думать не только о том, что вам нужно сделать какие-то дела, а именно обратить внимание на себя. Хотя бы раз в месяц оденьтесь красиво. Поговорите именно о тех темах, которые бы вы хотели бы сказать. Можете также написать о чем-то. Можете в интернет выложить, чтобы люди обратили внимание. Также вы можете красиво одеться и сфотографироваться, чтобы именно показать свою силу, показать самих себя, чтобы внимание было для вас. Мы живем всего лишь раз, и нужно хотя бы раз обратить внимание не на всех, кто вас окружает, а на самих себя, на самого себя или на самого себя. Так, какой месяц? Месяц, месяц так у нас женщина и краткие, это у нее также может быть и имя, и фамилия, и отчество. Либо же на букву, на букву и это точно не имя. Значит, получается у нее на букву и краткие именно имя, фамилия возможно на и может быть или отчество на и. Так хорошо. Имя, кстати, она либо это саму себя называла, дала себе имя, которое ей нравится, либо же это имя, которое ей дали в рож... ну, при рождении родилась и дали ей имя родители. Бывает, что какие-то родственники не согласны с таким именем и сами дают имя и могут в душе называть, обращаться именно не как вот все вот единогласно согласились или как вот обычно всех называют, а именно конкретное имя. Так, Давайте месяц посмотрим, давайте вот это вот август. Так, интересно, как получается, да? Телец значит, но Телец у нас разве в августе? Тут и правится? Ну давайте, да или нет? Что тут не так? Или тут не только одна женщина, может тут несколько? Вообще давайте изначально вопрос. Так здесь именно одна женщина или тут несколько? Так, вопрос. Одна? Да, одна. Так. Одна. Август. Август там у нас идет лев, дева. Но это не телец. Возможно, либо вы по гороскопу телец. Или вы родились в августе. Так. Хорошо. Именно эта женщина вы являетесь по, по гороскопу телец? Так. Нет. Значит, это вы являетесь телецами. Именно. именно вот женщина телец или мужчина телец. Так. Хорошо. Женщина вы родились в месяц август выберем это, это, это. нет ага, значит может быть такое что телец либо для женщины вы возможно по гороскопу телец или вы родились именно в месяц августа или же мужчина может быть по телец или родился в августе или может быть такое что вот мужчина телец а женщина она в августе родилась ага. так я прям так уж не буду может женщину спрашивать кто именно по гороскопу хотя очень интересно давайте-ка еще раз спросим. По гороскопу. Женщина по гороскопу кто у нас. А потом посмотрим, какой день она родилась. Именно эта женщина Так, Опять подсказочка. Так, скорпион. Ага, значит, она по гороскопу скорпион. Вот, давайте скорпион. Так. Тогда и месяц хочется точно узнать. Так. Хотя много людей могут смотреть. Именно для кого-то это должен быть совет. Не только для одного человека, а для нескольких. Хотя тут могут женщины быть несколько. И тоже могут быть скорпионом. Проще, наверное, было спросить, если она скажет вообще. Давайте-ка, знаете, сейчас секунду. Ну, давайте посмотрим, кто месяц какой. -то. Да, какой месяц? Давайте посмотрим. Так, месяц, месяц. Ой, это вообще год. Извините. Так, все тут месяц, да, все месяцы. Подождите, эта подсказка была в год. 1905. В эти годы вы эти года могли родиться. И для вас это может быть. 1905, 15, 25, 35, 45, 55, 5, 65, 75, 85, 95. Так, хорошо, давайте оставим. Все-таки эту подсказочку. Значит, вы могли родиться в эти. В эти годы. Так, теперь вопрос именно о женщине. Как, в каком месяце родилась? Июль, месяц июль. Скорпион, это не месяц июля. Это не месяц июля. Июля у нас рак, а рак и лев. Так, значит, скорпион, возможно, это и она, а вот месяц рождения, либо женщина, если смотрит, или мужчина. Так, много людей смотрят, и это может быть для всех. Они а именно конкретно я хочу, хотела бы узнать, хочу узнать именно о женщине, вот именно о ней. Так, вы... Именно я ну обращаюсь к ней к женщине. Вы, пожалуйста, скажите, в каком месте вы родились? Скажете ли нет? Нет. А -а -а. Хорошо, нет, нет. так Именно месяц она не хочет говорить. Я так поняла, значит, август. Либо мужской пол, июль, либо женский, или мужской пол. Ну, кто-то из вас. Кто именно смотрит? Также, ну, я говорила видел что если это не о вас, значит, это для... Ой, извините, я заговорила. Если это не о вас, значит, это для вашего близкого человека для каких-либо друзей, подруги или друга или для родственницы или для родственника, то есть именно для того для ну, этот совет для того человека, который находится рядом с вами это видео <смех> я заговариваюсь это видео для вас именно советы для вас или советы для вашего именно конкретного окружения, ну вот для близкого человека для вас или для вашего близкого человека может для знакомой или для знакомого или для подруги так в какой день именно женщина родилась день какое число так, давайте вот Так, цифра 2 тоже. Смотрите-ка. Тут цифра 2, год. И здесь цифра 2. Второе, двенадцатое, двадцатое, двадцать второе. В день. Вот день. Она родилась. День. День у нас. День. Она родилась именно в этот день. Возможно, ее не стало даже в этот день. Но в этот день родилась, а тут вот могла не стать. Тут вот у нас год. Год. Либо она родилась в этот год, либо, возможно, ее могло уже не стать в этот год. Ну, месяц, месяц женщина не захотела говорить. Не захотела говорить, какой у нее месяц. Может она, значит, о чем-то другом хочет поговорить. Так. Хорошо. А сколько ей сейчас лет? Сколько лет ей сейчас? Если если жива. А если е ⁇ не стала, то сколько ей было лет, когда е ⁇ не стала? Давайте вот посмотрим. Кстати, тут сейчас. Тут вот до 100 лет. От, вот от 18 лет до 100. Так. Давайте посмотрим. Сколько лет? Так, сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Давайте вот это выберем первую. сколько лет? Или 19 20, 30, 49, 59, 69, 79, 80, 90, 99. А знаете, чтобы я сейчас хотела уточнить? Год рождения это ее или нет? Давайте задам такой вопрос. Ну, Именно... Давайте я вот сюда положу. Сейчас мы о ней как раз говорим. Потом продолжим еще о вас для вас. Так, вот ее день, вот ее год. Вот сколько лет. Этот год, год рождения. Просто вот цифры совпали. Одинаковые. Я бы хотела бы уточнить. Это точно год рождения? Так, да это год рождения вот угу. рождения значит жива смотрите да. сколько не может быть или может быть но ну, если даже сейчас да, посчитать ну, ну тут можно дали любую дату взять и посчитать на да, сколько ей лет ну приблизительно если даже посмотреть так приблизительно. Так, секундочку сейчас я, О, что я хочу проверить так, так, сейчас Сейчас. Так, знаете, если взять этот год, 1992 год, и у нас настал уже недавно 2022 год, то есть несколько дней. До этого у нас был год 2021, 29 лет, 29 лет. То есть получается в этом году исполнится, исполнится уже 30 лет. Так, поэтому месяц, возможно, она не хотела говорить. Это не июль, и не август. Возможно, в сентябре. Или в октябре. Ну, ладно. Хорошо. Но ну, можно и другие сейчас посмотреть. Давайте другие года посмотрим. Ну, давайте с учетом того, то, что у нас этот год недавно настал. Давайте тысяч 2021 буду именно. Во внимание, брать именно этот год. Так, сейчас, секундочку. Если брать этот год, 1982, на 2021 год 39 лет. Именно на 2021 год. У нас 2022 год на начался недавно. У нее тоже может быть день рождения, ну, может, будет 40 лет, день рождения либо в сентябре, либо в ноябре. Может, вообще в июне, в мае. А сейчас месяц идет, январь. И месяц почему-то именно эта женщина не захотела говорить. Тут, тут значит, либо женщина, которая 29 лет, либо 39 лет. Так, сейчас еще одну дату посмотрю. Представляете? Если женщина это родилась 1972 года, ей 49 лет на 2021 год. То есть в этом году ей настанет 50. Вот это да. Правда, значит, она женщина именно сказала, что в этот год родилась и ей сейчас столько лет. Это женщина среди вас может находиться, либо же находиться ну, в вашем окружении, но вы можете видеть ее, а можете и как бы на расстоянии именно находиться, далеко общаться через интернет, через мобильную связь. Возможно, вы давно уже не общаетесь. Возможно, это вообще подруга ваша или знакомая, или с ним работаете, или раньше работали. Так. Сейчас я хочу узнать, какой совет еще бы она хотела бы вам дать. На что обратить ваше внимание. Так. Ей может быть 29 лет. 39, 49. Ну, я даже так не смотрела, но, скорее всего, так получается. Ну, хотя давайте еще вот эту дату посмотрим. Я бы уме не умею сразу так считать. Так. 59 лет. Если родилась женщина 1962 года, ей сейчас 59 лет. Ну, то есть в этом году ей полностью уже 60. Потому что сейчас месяц, январь, у нее, возможно месяц день рождения будет в августе или в сентябре нет не в августе либо потому что август это она то что это не ее да она не захотела на месяц отвечать возможно может у нее в ноябре в мае в апреле значит получается может быть вот столько лет хорошо мы знаем что в этот день у нее день рождения месяц мы не знаем мы знаем сколько ей лет в данный момент да вот именно сейчас и в каком году родилась вот ее до рождения так давайте посмотрим какой еще совет хотела бы она вам передать так совет вот вот. Так, совет. Встреча со своей совестью. Прежде чем просить прощения, сначала прости себя. Если ты себе доверяешь, ты простишь себя. Хороший совет. Совет. Именно по совести поступить, К ними к себе, по справедливости, простить себя. Если ты себе доверяешь, начните себе доверять, и вы сможете простить себя. Так, что делать? Что делать? Что женщина вам посоветует? Что вам сейчас делать? Давайте посмотрим, что делать. Это посмотрим. Так. Сочинять стихи? Песни. Так стихи песни. Можете либо придумать, либо про свой опыт. Хорошо. А те, кто не хочет сочинять стихи или песни? Не хотят стихи читать, не хотят песни петь. Так. Изучать. Давайте вот это выберем. Изучать. Изучение иностранного языка. иностранного языка Так. Изучение. Изучать иностранный язык. Так. Хорошие Либо петь, стихи читать или писать или за ним писать песни, да? Хорошо. Так. По поводу дара. Проявление дара. Так. Вам женщина советует дар проявлять. Помогать поступками, действиями. Начните сначала себе помогать. И вы сможете уже другим помогать. Так, хорошо. Хочется узнать по поводу магии. Давайте. По поводу светлой магии. Светлая магия. Так, светлая магия. Так, она вам сейчас скажет. Давайте узнать по поводу светлой магии. Вокруг вас есть светлая магия. В вашем пространстве. Окружает вас светлая магия. Добрая магия. Давайте вот это так, Человек пытается магичить, мужчина или женщина. Так, Кто-то, значит, делает добрую магию светлую. Так, ответ. Получается или нет? Светлая, добрая магия. Так. Получается? Магии нету или никто не делает? Значит, женщина или мужчина думает, что у них получается. Пытается магичить, именно пытаются. Но у них магия не получается. Поэтому магия... Света, она именно добрая магия, она не появляется. Вам хотят именно помочь мысленно, но у людей это не получается. Возможно, мужчине или женщине нужно больше добрых дел делать. И тогда они смогут энергетически, у них больше силы появится, чтобы сделать добрую магию. А вот по поводу злой магии, вот мне интересно. Так, так, женщина. Так, по поводу злой магии. Что тут у нас? Что тут у нас? Так, животные или насекомые творят магию, живой мир или природа. Так. И как получается у них? Магия темная или плохая? Вы разве могли обижать животных? Давайте-ка любого красам. Вы животных обижали? А какую выберем? Давайте берут. Нет. Так, природу обижали? Давайте тоже выберем. Нет. Так, насекомых. Давайте. Или вот это. Я уже не знаю, давайте Да. Ну, комаров как бы все. Значит, насекомых, да? Насекомых. Комаров же, мы все как бы. Ну, прихопы, да чтобы они не кусали, но, чтобы они кусаются, потом укусы болят. Так, хорошо, как у них получается? Дайте, вот это вот. Это. Не работает или не действует? бы либо не важно, надо благодарить ангелов и себя. Угу. Так, сейчас кое что хотела бы по поводу узнать сейчас. ситуации моменты. Какие вам нужны моменты ситуации? Так, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. Так. Итак, хорошо. То, что он не работает, магия не добрая, неплохая У вас хорошая энергетика. Поэтому какая магия на вас не влияет. И также сил не хватает, чтобы магия какая-либо, неважно добрая, хорошая или плохая, или плохая, темная. Не хватает сил, не хватает сил у людей, у животных, у насекомых, у живого мира. так. пока магия вас не берет. Так, хорошо, ситуация во нет. Пожалуйста, посоветуй. Какую ситуацию нужно создавать, в каком моменте нужно быть? Надо отдыхать, расслабиться, поспать. Так. Хотелось бы узнать по поводу родственников, по поводу родней. Ну, обратите внимание, в каком состоянии сейчас находятся ваши родственники. Возможно, это женщина, она является родственницы или дальние родственницы вот как раз и, и это тоже посмотрим а давайте так, я напрямую задам вопрос вы именно родственница ну то есть дальние или близкие вот вы просто являетесь родственницей хотя конечно если так подумать вот одна женщина идут тут и для женщины и для мужчин, как бы для всех вот кто много смотрит она не может физически являться для всех родственницы давайте вопрос тогда так зададим это родственница именно для женского пола нет значит для мужского пола Женщина именно родственница для мужского пола. Подождите, а для женского пола знакомая? Да. Это женщина для женского пола именно знакомая. Или лично вы знакомы, либо же ваши родственники с ней знакомы и говорили ей о вас. Так, давайте посмотрим по поводу родственников. Кто-то не любит ссоры, род родни находятся в ненависти. Нужно обязательно разговаривать кому что не нравится. Попытаться не то что Простите, простите, это обязательно нужно. Еще попытаться пойти навстречу на какие-либо уступки. Кому-то не нравится что-либо. например, кто-то хочет вот приготовить. Ну, я не знаю, там, любое блюдо. А другие, например, вот вместе, если все живут родственники, ну или же в гости, например, кто-либо кому-либо приходит. Ну, например, вы пришли к своим родителям, да, вы хотели бы, чтобы что-то приготовили. Ну, вы хотите сами приготовить или чтобы родители приготовили. А родители, они уже другое приготовят. То есть это получается спор и начинается спорить, как бы ссориться и говорить ну, Давайте вот сейчас вот это приготовим. И родители говорят, нет, надо сначала это, ну как бы есть, а потом другое будем готовить. Не какие могут быть ссоры. Ссоры они могут быть любые, в, люб... ну, в любых интересах. Не то, что интересах, а именно вот этих наступовки могут быть в разных проявлениях интересов. Человек что-либо хочет, интересуется и желание чего-то сделать. Но тут сталкиваются другие желания начинается ссор. Вот даже если делать ремонт, кто-то хочет одного цвета, кто-то другого цвета. Вот так вот. Да, по поводу финансов. Давайте посмотрим. Какой совет нам, женщина, да, по поводу финансов. Надо половину денег тратить, а половину денег оставлять. Так. А мечта исполнится ваша? Давайте по спросим, мечта ваша исполнится. Так, какого выберем? Давайте вот это выберем. Исполнится, если будете действовать. Так, дар стихии. Давайте посмотрим, какой стихии вы обладаете, какой у вас дар. Так, дар огня. Дар огня. У вас может быть эмоциональное проявление вашего характера. Можете проявлять так себя очень мощно. Буду как огонь, вы выспалите очень-очень быстро. Так, и так же быстро вы можете, ну, как спичку показывать, возможно, поэтому, вот родственники, тут, возможно, и могут быть ссоры. Обратите на себя внимание, начните. Вам что-то не нравится? Дело не в том, чтобы угождать, а дело в том, чтобы именно постараться пойти навстречу. Но сказать о том, да, мне это не нравится. И хочется что-то изменить, чтобы именно все остались довольны. найти именно тот компро компромисс. По поводу хода давайте посмотрим. Какой хода? Чем заняться. Давайте посмотрим. Так, надо учиться. Творчество, науто, музыки. Вы можете свою энергетику огня направить на учебу, учиться творчеству. Кому-то захочется учиться науке, а кто-то музыке. По поводу музыки, да? Я тут где-то видела. Так, сейчас, секунду. Музыки, музыки. Тут же. Вот, по поводу музыки. Если даже вы не хотите сочинять стихии и песни, вы можете петь. Вы учитесь э, петь вот как в музыке бывают разные стили, как рэп читать или, или протяжно петь, разные абсолютно есть песни, разные стили песен, разные тональности есть, разные октавы. Вообще вот можно узнать больше о своем голосе, каким вы голосом обладаете. И весь свой, вот вместо того, чтобы ссориться, всю свою силу, весь ваш огонь, именно женщина вам советует, направить на именно обучение, если даже брать музыку, на обучение музыки, пению. Также, возможно, вам нравится пить. Давайте здоровый Совет уже вышел. Так, здоровье. Надо пить лекарство Прежде чем пить лекарство нужно обязательно сдать анализы. Врач назначает, какие анализы сдаете. Смотрит результат анализов и только тогда смотрит и понимает вашему организму, каких именно витаминов не хватает. Возможно, каких-то лекарств не хватает. И вы по назначению врача уже будете принимать витамины или лекарства. Потому что у нас каждый день меняется. Наше питание меняется каждый день, также меняется, что у нас внутри, наш организм. Чем мы питаемся, мы питаемся свой организм. Вот что мы кушаем. Возможно, мы можем мало сегодня покушать все каких-то именно важных микроэлементов, витаминов, которым организму не хватает. Так, хорошо. По поводу хотела посмотреть. Защита. Защиты есть или нет у вас? Давайте вот ответим. Нету. Если в жизни когда-либо проявляет плохое отношение. Или ситуации надо ставить защиту или себя защищать. Так, по поводу родственников. Ссоры. С родственниками ссоритесь. Защиты нету. К вам проявляют плохое отношение. Или плоха плохая ситуация. Вам нужно ставить защиту или себя защищать. Когда вы себя защищаете, вы еще больше начинаете ссориться. Самый хороший совет, если вы начинаете ссориться с родственниками, включите защиту именно, чтобы обезопасить себя, чтобы не ругаться, чтобы не проявлять плохое отношение к другим, к вам проявили. Вы скажите, что неприятно, что больно, что не хочется ругаться. И обязательно нужно сказать, что надо найти компромисс. Например, на какие темы вы будете общаться, что можно будет там говорить или делать, возможно, вы что-то делаете даже вместе или находитесь, или на какие темы вы будете говорить. Все это надо оговаривать и себя. Обязательно постараться обезопасить. Надо пить лекарства витамины, витамины. Огонь. Ваш огонь разжигается тогда, когда к вам плохо относится. Очень сильно все горит, сбывает. у вас эмоции. Ваше здоровье начинает... Ну, не то что страдать, а начинает не хватать... Начинает не хватать витаминов, лекарств. Конечно, когда пугаетесь, у вас плохое настроение и организм чувствует себя плохо. Так, давайте узнаем, как у вас есть или нет. Давайте эту выберем. Карма есть, нужно отработать, пройти урок жизни. Поэтому у вас идут ссоры. Вы ругаетесь. Вам надо научиться ваш огонь, ваш огонь именно вот эта сила ваша. Где-то она была? так это блистать. Вот она, спряталась. сила. Ваш огонь, ваш огонь это сила. Почему люди с вами ругаются, именно ваши родственники? Потому что есть карма. Вот, есть карма. Нужно отработать, пройти урок жизни. Ваша сила, вот именно ваша сила вот эта, которой вы обладаете именно огнем. Вы можете очень сильно ругаться, о чем-то спорить, что-то доказывать. Это ваша карма, вам нужно отработать. Вам надо не просто там поругаться и все, чтобы у всех были обиды. Вам надо, да, возможно, вы хотите высказаться, что-то сказать с чем-то, вы можете не согласиться, вы ругаетесь или с вами ругаются, но вы, если захотите пройти урок жизни, чтобы больше не был ссор, вы заканчивайте любую ссору обязательно, с пониманием того и попытаться помириться или хотя бы компромисс найти, чтобы больше дальше не ссориться, а именно в том плане, что «А знаешь, почему мы с тобой поругались?» «Потому что ты думаешь так, я думаю так, поэтому тут, наверное, итог такой, именно что мы не будем на эту тему разговаривать, потому что у каждого свое мнение, и все и просто не возвращаться ни к этой теме, и знать, что, да, разные взгляды, и вы сможете пройти урок. Пока вы не научитесь держать свою силу, силу у вас огненную, когда вы научитесь держать свою силу огненную, вы сможете пройти урок. А если вы не будете стараться удержать свою силу, Силой это именно огонь, который вы обладаете. Этой силой это сила именно огня. Этот огонь, он будет все вокруг, не то, что прям разрушать, а вот всех людей обжигать, абсолютно всех. Обжигать именно ссорами, недопониманиями. Ваше карма обладает такой огромной силой, чтобы эту силу можно было этой силой овладеть и сказать: нет, я не буду ругаться. Зачем мне это надо? Надо именно найти компромиссы. О чем можно говорить? О чем, ну не то, что можно, а о чем хотелось бы поговорить. Но понимаете, что разные точки зрения, и вы так говорите, хорошо. Значит, у меня обязательно будет человек, я смогу это сказать, и будут очень интересы Также можно в интернете писать, блог вести, именно свой взгляд, свой взгляд делиться именно своими взглядами, как вы видите этот мир, и обязательно будут те люди, кто тоже так будет думать. Есть родственники, вас не понимают, или же вы не понимаете родственников? Хорошо у нас как бы есть недопонимание, но надо найти именно те точки соприкосновения, чтобы вы научились ценить, потому что вы находитесь не то, что находитесь вот ваш род родственники все у вас одна кровь, вы одно целое можно сказать, но так оно и есть вы одно целое ваши родители ваши родственники это вот вы вы целые вот полностью и обязательно будут разные взгляды, потому что все, все абсолютно разные по характеру бывает, что раньше вы думали так, потом вы перестали так думать, вы стали по другому думать, а вот ваши родственники стали думать так, как вы раньше думали, то есть вот все обучаются Постепенно, постепенно. И до каждого человека со временем может дойти именно те ваши слова, которые вы говорили. Карму обязательно вам нужно выполнить. Огонь. Когда нужно, вы проявляете силу. Ну, это сила, которую вы обладаете. Вы учитесь. Ваша карма научиться этой силой овладевать, когда нужно. Вот если в работе, там, вы можете включить эту силу, вы можете доказать там что-то, показать, что, ну, вот, какие-то решения найти, как можно быстрее лучше выполнить работу. А вот именно с родственниками сила огня, ее как бы потешивать, чтобы огонь не дул на всех и не обжигался, а вот потешивать, чтобы маленький огонь угас по чуть-чуть, чтобы он согревал. Вы, как очаг, вы можете всех родственников собрать в едино целый, ну, прям в праздник как Новый год собирают всех родственников, и все друг друга поздравляют. Но также вы можете в любой момент собрать всех родственников и обогреть. У вас есть огонь, вы как центр, имеете силу, вы как центр именно огонь ваш может либо согревать, либо же всех обжигать. И вам нужно обязательно контролировать. Вам будет лучше, если вы будете именно этот огонь применять с родственником, вы будете их согревать своим теплом. А в работу, вот даже если брать вот музыку, вот брать если музыку, вот, в науке творчеством, если учиться, вы можете туда всю силу, всю энергетику, вот весь ваш огонь, ваше желание именно в творчество, да, также в работу можете. Обратите на это внимание, когда вы сможете проявлять больше всего творчества, или вот в науке в музыке, вот, особенно музыка, да, пение тут было, вот если вы сможете начать петь, сочинять стихи, но кому кому-то это не понравится. Не все захотят чему-то учиться. Кто-то наоборот будет больше работать, проявлять больше там интереса к работе, всю свою силу именно обратить в сторону работы. А кто-то захочет именно чему-то новому обучиться, творчество науки или музыки. Вот именно тем интересом, который вы давно хотели. И тогда ваше здоровье будет намного лучше. А сейчас в данный момент у вас есть карма, вы можете ссориться с родственниками. А где они? Вот. С родственниками. Вот наши родственники. Вы можете с ними ссориться. Вы не понимаете, почему это так, из-за чего. Это все из-за кармы, Потому что у вас карма, карма есть. И вам нужно выполнить, отработать свой урок, пройти урок жизни. Так. Так, хорошо. Давайте посмотрим по поводу по поводу личных отношений. Можно ли доверять? Можно ли доверять любимой или любимому? Смотри, кто смотрит. Если женский пол смотрит, то можно ли доверять любимому. А если это смотрит мужской пол, можно ли доверять любимой? Давайте посмотрим. Так что у нас женщина Давайте вот это. Нет, не надо. Или проверь, Доверься. Лишь один шанс, дай. Доверься. Лишь один шанс, угу. Возможно, тоже ссорились, ругались. И вот это огонь еще больше у вас стал гореть, стали такими эмоциональными. Так, хорошо. А вот человеку, которому нельзя доверять, ну, любимому человеку, не надо доверять. Так, какие действия будут у этого человека? К вам. Так. Давайте вот потом... Позвонит, напишет, придет сегодня. Хорошо, проверим, у кого как это будет. Сегодня. Интересно, позвонит. Не во сне или позвонит? Напишет, тоже не во сне. Придет, не во сне? А давайте я вот так сейчас. Давайте я вот так задам вопрос. Женщина которому уже не за доверять. Он во сне придет? Ну, напишет, позвонит. Это все будет во сне? Давайте вот это упер. Нет. Да. Ну, значит, это реально будет. Подождите, это сегодня будет точно? Так, давайте проверим, это сегодня или нет. Тоже нет. Не сегодня? Хм, как интересно. Не сегодня что, не позвонит? Или, не на... или напишет? Не сегодня, не напишет, не придет. А как... Так, а когда? Так, не сегодня. ну как, я еще раз прошу. Так, второй раз. Сегодня? Так, сегодня. Дадим. Сегодня, да. Или не сегодня? Сегодня? Да. Ладно, играем у нас. Нет, давайте еще третий раз. У нас карточки переваряются. Как а правду скажете? Правда скажете? Да. Хорошо. Сегодня? Позвонит, напишет, пойдет. Давайте посмотрим. Нет. Второй раз нет. Так, тогда я понять не могу. Хорошо, еще раз. Так, вы... так женщина. Так. Или карточки? Давайте к женщине вопрос. Еще раз. Сегодня. Да. Так. А сами были карточки? Так. Вы да, нет, играете? Да, нет, играете? Нет. В каком состоянии находится человек? Именно тот, которому у вас есть сомнения по поводу доверия. Кому вы не доверяете? Так. В каком состоянии? Давайте вот это посмотрим. В хорошем любви и дар доброты света. Человек хочет вас одарить своим даром света, своей любви и поделиться своим хорошим настроением. Итак, сегодня, значит, мы посмотрели. Спасибо вам, женщина. Так, я бы хотела еще, знать, что... Хотела бы узнать все же, все же, все же по поводу... Давайте фамилию узнаем. Какую букву фамилия? Сразу подсказка влетела нам. Фамилия на букву Р. Так. А отчество, давайте посмотрим. Отчество, отчество. Подождите, сейчас отчество посмотрим. Так. Отчество. Опять подсказка. На букву Ж или на букву Х. Отчество. Так. Значит, у нас было фамилия. Фамилия, имя. Сейчас где-то имя было секундочку найду найти а, вот. фамилия имя и отчество так эти инициалы они именно женщины а ей инициалы эти принадлежат букваже и и краткие даже или хай давайте посмотрим да или нет это это ваши инициалы либо все либо какие-то определенные так ваши давайте пока выберем давайте вот нет так нет все инициалы? Да, все или нет, не все? Так. Давайте нет, не все. Значит, не все инициалы принадлежат этой женщине. Не все. Какие-то инициалы именно есть ваши. Угу. Так. О чем еще спросим? Так. Ну давайте спросим точно. Вы виделись с этой женщиной? Вот именно эта женщина. Вы с ней виделись? Что выберем? Что да, выберем. да, виделись. Вы виделись, либо реально виделись, либо вы. В реальности, в реальной жизни, вы виделись, либо виртуально в интернете могли увидеться. То есть находиться в одной группе, в одном сообществе. Вы могли увидеть ее фотографию, а она вашу. Вот. Спасибо большое. Большое спасибо. Так. За советы. За подсказки. Итак, хочу еще поблагодарить, что уделили свое время и вы, и вы тоже поблагодарить. Всем хорошего настроения. Так. Всем хорошего настроения. Всем пока.